Нашумевшая тема по поводу Блиновской и ее взаимоотношений с властью. Признаков криминала в ее карте я нашла никак не меньше, чем у Лерчик. Про Лерчик у меня есть видео. Я сразу предупрежу, что здесь не будет какого-то глубокого анализа, потому что это будет... Видео более больше развлекательный носят характер, поэтому я не буду говорить там, ни о чиновниках, не подклоняемых а, сознаниях и так далее. То есть все будет очень простенько. И перед тем, как мы приступим, я хочу э, дать дисклеймер. Если вы вдруг нашли такие же признаки в вашей карте, то нет смысла сразу пугаться, потому что должна быть совокупность всех признаков. Но обращать внимание я советую и, соответственно, вести праведный образ жизни. Также это очень лайтовый разбор, то есть я не включаю там такты, пустоту и прочее, и прочее. Плюс, даже если у вас есть все эти признаки, еще многое зависит от воспитания и среды, где вы находились, либо находитесь сейчас. И есть еще особым образом отмена, когда происходит. То есть, опять-таки, если вы у себя в карте все это нашли, то не факт, что оно на 100% у вас Будет работать то есть есть какая отмена заключения есть и наоборот заключение когда есть именно невиновного но это кстати не касается блиновской там все все то что нам говорят говорится за правду. и первое на что мы обращаем внимание по моему кстати у лерчик что-то аналогичное было у нее было столкновение то ли с годом то ли с месяцем у нее у блиновской столкновение с годом. Для новеньких я специально тут с подсказками на менли открыла. Это ее карта по ее дате рождения. Сейчас я не знаю, но он нам и не нужен, я даже не восстанавливала. Год ⁇ это проблемы в социуме, то есть все будет видно, все выползает наружу, вся информация видна. Сейчас год кролика, и он как раз сталкивается с петухом. Это уже первый неприятный признак. Второй неприятный признак. У человека слишком много власти. Когда слишком много власти, зачастую эм, персона более эмоциональна и неправильно действует. И кто видел ее видеоинтервью с... По-моему, у Собчак, если я не ошибаюсь, да, она там обещала ей, это я просто говорю, как она сказала, в рожу плюнуть, по-моему, так дословно. Плюс, когда очень много власти, скажем так, государства, не особо это будет поощрять. То есть, давайте посмотрим, я специально опять-таки вывела подсказку с Минли. Власть именно для этого человека, да, по ее личному элементу, вот он, личный элемент дерева. По личному элементу дерева власть это металл. Посмотрим, сколько раз власть, два власть, три власть. То есть очень много власти. Это нехорошо, это перебор, это дисбаланс в карте. И это, кстати, еще один из признаков, что человек может, ну, скажем так, мягко говоря, не поделить власть. Я не говорю о том, что... Знаете, это государство прям решило отобрать бразды правления у нее, она, насколько я знаю, никак на государство не влияет, хотя опять-таки в свете нынешних событий и сейчас стараются все цензурировать по максимуму, кто его знает, может быть, таких людей немножко опасаются, потому что может купить какая-нибудь сторона и человек будет там либо за Россию, либо за Украину, либо там не знаю еще за кого. Но это только мои предположения. Следующее, что мы видим, я разбираюсь абсолютно простые примеры, это символические звезды. Ну, звездами условно называется, грубо говоря, звезды это нечто хорошее, демоны это нечто плохое. Просто так более понятно будет человеку, в том числе русскому человеку, хотя мы используем китайский календарь китайскую систему, это китайская астрология. Символических звезд, которые указывают на криминальность в ее карте, их очень много. Если бы она пришла ко мне на консультацию... Я бы ей просто список на 10 листов выложила. То есть это очень сильно бросается в ее карты. Точно так же, кстати, как у Лерчик. У нее немножко там другие. Есть похожие символические звезды, есть другие. Тоже очень много всего этого. И когда много, то есть вероятность того, что будут столкновения с властью, соответственно, тоже повышается в разы, я бы сказала, в геометрической прогрессии. Вот давайте возьмем у нее день опять-таки личного элемента. это инское дерево, даже подсказка тут наверху есть. И для инского дерева летящий нож это обезьяна. И вы видите, что обезьяна у нее стоит в месяце. Летящий нож это конфликт, что у нее с властью? Конфликт. Давайте вспомним месяц за что отвечает, то есть год у нас за социум. Отвечает, месяц у нас за карьеру отвечает. Ну, собственная карьера ее сейчас и страдает. И кто посмотрит, я зашла, когда готовила материал, зашла на ее страничку, и малость подобалдела, насколько люди стали ее хейтить. Я не говорю, что это хорошо, я не говорю, что это плохо. Я прекрасно понимаю, что у людей была жажда справедливости, хотя, опять-таки, я не понимаю, очень многие не брали ее марафонов, но начинают ее хейтить. Я ее не защищаю, я не проходила и марафоны и ну, те, кто хотят реальную работу над собой, я могу дать специальные коуч-системы, наверное, дам их у себя в ВК, а может быть, даже видео объясню. Я в такие вещи просто не верю, потому что, чтобы исполнялись желания, Нужна не волшебная палочка, а нужна многолетняя: ни день, ни два, ни три, ни один месяц, ни два, ни три многолетняя работа над собой. И ну, вот люди ее начали засыпать всякими там такими вещами по типу. Ну что, теперь шарики напиши там, в какую тюрьму отправлять. То есть, ну, как я поняла, по комментариям, там, видимо, она говорила, что нужно шарики с желаниями отправлять или еще что-то. Хотя, кстати, это не экологично. Дальше: звезда бедствий. Теперь мы смотрим на земную ветвь. Это свинья. Для свиньи звезда бедствий будет это петух, который, опять-таки, попадает в социум. И это конкретно указание на проблемы с законом этим этим все не заканчивается у нее похоронные двери это финансовые потери опять-таки вот он петух и свинья демон грабежа то есть это потеря статуса а что у нее произошло У нее произошло потеря статуса вот она опять-таки в работе да то есть обезьянам это препятствие и Дима, говорю, уводит у человека деньги, да? там, по-моему, что-то сумма неуплатов налога что-то около миллиарда, если я не ошибаюсь, но точно не помню. То есть это сотая часть на самом деле того, что я у нее нашла в карте. Просто если я сейчас все покажу, во первых, половину те, кто не знаком хорошо с БАЦИ, не поймут, к сожалению. А те, кто знаком, это видео растянется часа на два. И для Ютуба, я думаю, это не очень интересно будет. Что делать, если вы вдруг такое себя нашли, допустим, демон грабежа? Соответственно, правильно ставить приоритеты, то есть платить налоги. Если похоронные двери, то за затаиться. Смотрите, она слишком, слишком себя демонстрировала, там то она что там я не помню кто мне напишет в комментарии она на какую-то сумасшедшую сумму отметила день рождения опять-таки окей, хорошо но может быть не стоило это так сильно демонстрировать потому что та же самая налоговая Ну там не идиоты сидят они увидят все это stories она там а, выкладывала по моему экселевскую таблицу где было написано 119 миллионов или сколько я не помню Ну, какую-то большую сумму да то есть люди это все видят, то есть ну, не надо было это показывать. Я понимаю, она как блогер, ей наоборот нужно показывать, что я такая богатая, и, соответственно, типа вы тоже станете богатыми, если будете проходить мой марафон желаний. Дальше. Звезда бедствий, да, то есть это административка или уголовка, это у нее есть в карте, если у вас есть это в карте, соответственно, ведем максимально законопослушный образ жизни его вообще лучше законопослушно вести, но здесь прям нужно быть внимательными к этому. А летящий нож, если есть, тоже. То есть а, осторожность нужно проявлять и опять-таки не использовать агрессивный маркетинг. У нее очень агрессивный маркетинг. А, даже мне прилетало сообщение не единожды о том, что «Ой, хотите, это да, пройдите там марафон желаний, даже мне за отзыв предлагали бесплатно там пройти». Ну, то есть просто спам со всех сторон. У нее, по-моему, фильм, я не знаю, наверняка книга может какая-нибудь есть или нет, то тоже напишите, пожалуйста. Ну, то есть фильм у нее точно какой-то был, я знаю, что где-то она снималась. То есть она везде-везде вроде как поговаривает, то ли она, то ли Бузова, я вот путая, Ну, сильно не следила, я просто чуть-чуть по вершкам посмотрела, пока готовилась к этому вебинару, да. То есть, по-моему, ее там в каких-то банкоматах вроде как собирались показывать, там еще что-то, ну, то есть... И нюансы, то есть смотрите, к чему я вообще всех призываю, то есть ну вы видите, как это реально работает, да, то есть если делать полный разбор разборка, то есть вообще вот все абсолютно нюансы человека, плюс пройтись по годам, по тактам, по месяцам, то есть такой разбор человека займет не один месяц. То есть, когда вы обращаетесь к астрологу, к подзаисту, даже если мне пишете, лучше сказать, там да, там у меня там вопрос по деньгам, мы смотрим конкретные деньги, или у меня вопрос по ä, судам, мы смотрим суды, у меня вопрос там по личной жизни, окей, мы смотрим. Но если рассматривать вообще это все, то есть такой разбор будет стоить сумасшедших денег, то есть там не одна сотня рублей. Этот разбор будет очень долгий, то есть там специалисту по базе придется, там я не знаю, месяц-два сидеть, чтобы это все разобрать. Поэтому есть более простой способ, это пойти на обучение базы. И у меня как раз летом стартует обучение и какой результат вы получите, сейчас все описывать не буду, кто читал меня вконтакте, кто читал меня в телеге, знает уже более подробно, и у нас как раз скоро стартует бесплатная подготовка. То есть смотрите, когда вы не знаете базы, вы вот здесь где-то телепаетесь внизу, потому что вы не видите, не замечаете возможности. Когда вы знаете базы, то происходит все немножечко по-другому. То есть вы, во-первых, видите больше возможностей, то есть вы уже как минимум на одну ступеньку поднимаетесь. Я вот миллиардов вам не буду обещать, но обещаю, что на ступеньку подниметесь, потому что вы будете уже знать, когда и какие, какого рода возможности к вам приходят. Да? То есть и вы выходите на максимальный возможный рост по вашей карте. Опять-таки, почему я говорю, что максимально возможный рост? У нас у всех есть своя определенная судьба, вот, допустим, там ваша судьба, да, она как дерево такое. У меня кактус получился, но будет дерево. А вот судьба Абрамовича. Да, и, то есть у него совершенно другие изначальные условия и, и совершенно другая судьба. И вы на его дерево перескочить, на его судьбу никак не можете. Поэтому, когда вам обещают, что все вы там завтра заработаете 10 миллиардов, ну, скорее всего, это невозможно, особенно если вы сейчас получаете 15-20 тысяч, к примеру, да, даже 30 тысяч, да, а там в 40, в 30-40-50 лет сидя на такой зарплате, ну, невозможно стать миллиардером там, за месяц два-три. Соответственно, сразу нет. То есть у каждого своя судьба. Но люди, не зная Бадзе, не зная Циминь, не зная Фэншуй, они вот где-то вот телепаются в условиях своих вот возможностей маленьких, которые они видят максимум перед своим носом. А когда вы изучаете фэншуй, бадзе, цемини и все прочее, то есть вы уже все видите эти веточки. Ага, вот эта ветка, она мне даст столько, вот эта ветка мне даст столько. да. И вы уже идете по своему возможному максимуму, по судьбе. Так что заходите, буду рада вас видеть и на подготовишках. Как раз бесплатно вы разберетесь, ваши не ваши, подходит ли мой стиль изложения. И потом буду рада видеть вас на основных курсах. Если вам понравился этот разбор, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Это меня мотивирует продолжать дальше пилить видео на YouTube. И YouTube тоже будет рад пальцами вверх, я вас уверяю.